Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при и с вами рубрика «Эмоциональные качели» от Blizzard. Сегодня утром они объявили о том, то, что функция оплаты времени и какой-либо покупки в магазине Blizzard вообще в принципе будет недоступна. Игроки некоторые с этим смирились, кто-то решил поискать лазейки, и небольшая лазейка была найдена. Компания Blizzard, написав ей в техподдержку, готова выдать месяц игрового времени. Собственно, что для этого нужно, сейчас мы все это рассмотрим. Первый пункт. Переходим по ссылке, которая будет указана в описании. Второй пункт. Нажимаем кнопку «Оплата». Далее. Нажимаем «Я предпочитаю указать категорию запроса». После этого жмем «Проблема с оплатой». После этого жмем «Свяжитесь с нами». Далее мы указываем тот способ оплаты, которым мы оплачивали в последний раз. В моем случае... А, я не буду говорить, что у меня было, а то вдруг еще кто-то меня вычислит. Задодосит. И в описании пишем нашу проблему, то что мы не можем оплатить подписку, будьте добры выделить игровое время, и я надеюсь на лучшее, что вам выдадут это игровое время, если вы хорошо попросите. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!